Сегодня мы будем готовить мягкие батончики. Те батончики, которые... Вот у меня Леша ездит на велосипеде на дальнее расстояние. Он уезжает иногда на 3, на 4, на 5 часов. И вот он покупает вот такие батончики. Батончики здесь, ну, содержатся там шоколад, изюм, орехи, флоксы всякие. Ну, флоксы, нет. Как они? овсяные хлопья, в общем, все, смесь такая, и соединяется все это или медом, или, я так понимаю, растворенным сахарным сиропом, потому что в состав этих батончиков зачастую сахар входит, сахар и мед. Вот. И сегодня я решила, что мы... Можем сами сделать такие батончики без добавления сахара, меда. Там еще иногда муку даже добавляют. В общем, я предлагаю сделать сегодня батончики. Для этого нам нужно... Значит, я добавлю 100 грамм миндаля, который нужно слегка поджарить на сковородке. И 100 грамм вот всего такого разного. Здесь у меня... Тыквенные семечки, льняные, семечки подсолнечника. Такая вот крупа кино, Вот, я просто случайно хотела купить на самом деле кунжут. В общем, вот так. Здесь у меня тоже 100 грамм. Так, и связующим здесь будут финики. Фиников мы возьмем 200 грамм. Первое, что мы делаем, 100 грамм миндаля мы подсушиваем на сковородке буквально 3-4 минуты. Для ускорения процесса я вот эти все семечки буду перемалывать в кофемолке, а миндаль и финики в чашу блендера. Перемалываем вот не в труху, а чтобы вот какие-то кусочки оставались. Вот три минутки вот подсушили орешки и теперь все складываем в чашу блендера. Вот такая масса у меня получилась. Это финики с миндалем. Здесь у меня перемолотые остальные семечки. Теперь мы все это соединяем. Так, Теперь берем или дощечку, подкладываем под бумагу, или какую-нибудь невысокую форму. Эту массу я перемешаю руками в перчатках. Она очень хорошо соединяется, слепливается. Финики здесь сыграли свою роль. Все, все нужно все соединить и такая чтобы была однородная масса вот такой шарик у меня получился теперь нужно это придать ему форму то есть размять и придать такую форму прямоугольника квадратика кружочка чтобы потом когда он застынет порезать на батончики вот такой брусочек у нас получился такая плитка примерно сантиметр толщиной теперь мы эту плитку заворачиваем в бумагу плотно вот так. все сворачиваем подворачиваем и отправляем и отправляем в холодильник на 30 минут полчаса прошло Вот так. Ну, видите, он, он такой мягкий. То есть он практически не застыл. Но что мы делаем? Мы сейчас его нарежем. Ну, вот примерно вот так. Вы знаете, у меня осталась часть, которая, ну, как бы не стала я ее сюда добавлять. Ну, как бы две ложки у меня осталось. Я попробовала, очень вкусно. И я себе возьму это к чаю. Вот, Леша будет себе кататься есть эти батончики, а я буду сидеть его ждать у окна и пить чай с этими. Вкусняшки. Получилось очень вкусно. Да, там нет сахара. Вот такой мягкий батончик. Очень вкусно. Так, что мы сделаем? Я возьму кусочек фольги. И вот так его заверну. Вот так, пожалуйста. Можете взять с собой в дорогу. На прогулку. Великолепно. Всем рекомендую. Худейте с удовольствием. Всем хорошего дня. Пока.